Привет! Совет от волшебного мира. Расклад плюс 2. Да, совет от волшебного мира, мир любви, мир света, мир природы, мир стихии, чудо, радуга в жизни, мир волшебства, магия, исполнение желаний. В вашей жизни исполняется все то, о чем вы мечтали, хотели, и вы понимаете, что в вашей жизни существует мир волшебства. Итак, посмотрим, какой будет совет, на что обратить внимание. Где у нас будет скоро проявление волшебства? Волшебство. В плане здоровья, своей энергии, по отношению к своему здоровью, к своей энергии. Но все те плохие мысли, которые у вас были, и по поводу денег в финансовом плане, что вот мало денег и хочется любви, обязательно у вас исполнится. Отношение даже к самим себе. Вы поймете, что вы самые, самые главные герои своих фильмов, в своем кино. Вы поступаете по справедливости, вы сами решаете, что и как в вашей жизни будет. И те, которые плохие мысли, Грусть, печаль, что у вас в жизни было, вы относитесь к этому уже спокойно. Главное, что вы понимаете, что есть мир любви. И даже не важно, кто-нибудь верит вам, не верит. Главное, что вы верите в свое, в свое счастье. Вы и есть само солнце. У вас пробуждается сила мысли, любви, что вы можете абсолютно все. И у вас все это получится. Главное, дарить любовь себе, окружающим. Также по отношению к финансам относиться тоже с любовью. Но самое главное, это здоровье. Относитесь хорошо с любовью к своему здоровью. Любовь, деньги, себя конечно, рядом. Когда есть деньги, можно исполнить свою мечту. А кого-то мечта именно. Узнать ответ на тот вопрос, который волнует. Вопрос любви, вопрос энергии, откуда энергии берутся, откуда берется любовь, сила мысли. Как это все работает, кто-то хочет узнать. И обязательно мир волшебства пока что. И вы начинаете понимать и учиться тому, что для вас все дороги открыты, все двери открыты, вы всем знаниям можете научиться. Вы понимаете этот мир, вы начинаете также создавать свой собственный мир. Вы живете с гармонии с любовью к себе, к своему здоровью, к своему организму. Также вы хотите, чтобы именно в финансовом вопросе у вас все было хорошо. Мир волшебства обязательно проявит себя в вашей жизни. Или же мир волшебства уже показывал, проявлял, исполнял ваши желания. Вы, возможно, не видели. И относились к этому не так серьезно. Думали, что в жизни, да, бывает. Возможно, вас во нах видели, что ваши мечты исполнялись. Вы так сильно мечтали, мечтали о чем-то. Ваше настроение было хорошим. Сейчас, возможно, вы будете думать, что мир волшебства бывает только в определенные года, в определенные дни, вот как у нас Новый год, да? Определенное число, месяц, сезон. Это не так. Каждый день, каждый год, каждый месяц, каждый час, каждый минут, каждая, каждая секунду это и есть волшебство. Главное вам это увидеть, понять. Также поблагодарить, сказать спасибо себе, своим мыслям. И обязательно ночью отдыхайте, спите. Даже если у вас вопросы финансов Финансовые вопрос именно на финансовом плане, что вот нужно денег заработать. Вы относитесь к этому спокойно. Главное чередовать труд и отдых. Потрудились? Отдыхайте, спите, высыпайтесь. Не переживайте. Отдохнули? Теперь можете подумать по поводу работы. Какие дела вам надо именно выполнить сейчас? составить план или график. Найти работу, которая вас именно интересует, на которой хотите работать. Или же продолжать хорошо работать на своей работе. Возможно, кому-то не нравится своя работа и приходится работать. Вы также можете найти подработку. Ну, Благодаря подработке у вас улучшатся финансы. Также вы найдете, куда их потратить. У вас отношения к работе улучшатся. И вы с одной работы можете перейти на другую. То есть, вот, которая была у вас подработка, она может стать основной работой. Самое главное – это любовь к себе, к миру, волшебству. Да, кто-то интересуется финансами. Для кого-то важны финансы. У вас обязательно будет. Будет не то, что вот шанс, а именно вы сами откроете источник и путь, именно ту дверь знаний, где будет у вас не только любовь к себе, но и по поводу всех ваших вопросов, финансовых вопросов. У кого-то вопрос в любви, у кого-то вопрос именно в мыслях, в духовном плане, в опыте, в знании. А кто-то хочет относиться к своему здоровью хорошо, но не знает, как помочь своему здоровью. Что надо делать? Прислушайтесь к себе. Услышите свое биение сердца. Почувствуйте, как вы дышите, с какой скоростью. Спокойно или быстро. Почувствуйте. Почувствуйте себя, откройте свой внутренний мир. Волшебство вокруг вас. Вы сами и есть волшебство. Мир любви. Подарите себе мир любви. Полюбите себя. Напишите себе комплименты. Напишите список своих желаний. Посмотрите любимые фильмы, мультики, песни послушайте, любимые, которые вам нравятся. Учитесь любить себя. Учитесь новым знаниям. Учитесь жить. Относиться к своему здоровью. Также учиться понимать этот мир. И не эмоционировать, знать, что у вас есть сила со всеми трудностями справиться. Вы и есть Солнце. По отношению к себе вы относитесь хорошо. К своему здоровью. Учитесь понимать себя, свой внутренний мир. И вы увидите в своем мире, внутреннем мире, вы увидите мир волшебства. И также вокруг вас вы увидите мир волшебный. Верьте в себя, любите себя. А главное, обязательно, дарите мир любви в себе и окружающим. Всем пока.